Вам постоянно кажется, что все, что вы говорите, остается без внимания? Вы недоумеваете, почему люди постоянно игнорируют вас? А что, если это связано с тем, что вы делаете? Это общепризнанная истина, что хорошие и здоровые отношения может сделать вас относительно более счастливым человеком по сравнению с другими. Окружение, в котором вас постоянно игнорируют, может оказать негативное влияние на то, как вы думаете о себе и других. Это особенно верно, если вы не знаете, почему они так поступают. Как вы думаете, может быть у вас есть какие-то привычки, которые заставляют людей игнорировать вас? Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что это видео предназначено для того, чтобы помочь вам обрести осознанность в этом вопросе, рассмотрев возможные причины, по которым люди игнорируют вас. Важно помнить, что это не направлено на то, чтобы выставить какого-либо человека в плохом свете. Учитывая это, вот пять привычек, которые могут быть причиной того, что люди вас игнорируют. Первое. Вы не слушаете других. Чувствуете ли вы, что склонны говорить гораздо больше, чем другие люди, или что вы говорите только о себе? Если ответ «да», это может быть причиной того, что люди вас игнорируют. Постоянно говорить о себе, не давая другим людям, и слово вставить может раздражать многих людей. Это показывает, что вас не волнует точка зрения другого человека. Отношения развиваются по принципу «давать» и «брать». Если вы хотите, чтобы вас слушали, когда вы говорите, вы должны слушать и других. Конечно, то, что вы много говорите, не обязательно означает, что вы не интересуетесь другими. Возможно, вам есть чем поделиться, или вы считаете, что другие люди будут вести разговор, может быть для них хлопотно. Но на самом деле люди любят говорить о себе. И то, что вы берете разговор на себя, может произвести неправильное впечатление. Второе, вы слишком много критикуете. Вы тот, кто хочет лучшего для своих близких, и всегда говорит им, какие ошибки они совершили. Если это вы, вы действительно достойны восхищения и заботы. Однако во многих случаях такой менталитет может привести к тому, что вы будете слишком много критиковать людей, особенно если вы концентрируетесь только на их ошибках. Создается впечатление, что вы, который умеет только критиковать, в конечном итоге приведет к тому, что вас все будут игнорировать, даже если у вас самые лучшие намерения. Это не значит, что вы должны позволять своим близким совершать ошибки, ничего не говоря. Умеренная критика важна для личностного роста. Однако поощрения и комплименты могут помочь смягчить тяжесть ситуации. Могут помочь смягчить серьезность критики. Номер три: Вы полны негатива Для вас стакан всегда наполовину пуст. Вы когда-нибудь чувствовали желание избегать кого-то, который обычно говорит только негативные вещи? Если ответ «да», тогда вы знаете, как люди реагируют на негатив. Когда вы постоянно жалуетесь или говорите негативные вещи, то это может быть причиной того, что люди игнорируют вас. Согласно исследованию, люди избегают негатива любой ценой поскольку он может повлиять на настроение других людей и общее самочувствие. Поэтому, возможно, стоит провести быструю проверку реальности и убедиться, что вы не являетесь источником негатива для вашей социальной группы. Номер четыре. Ваше присутствие не привлекает внимания. Чувствуете ли вы, что люди не обращают особого внимания на то, на то, что вы говорите, даже если они только что познакомились с вами? Причина, по которой люди игнорируют вас, даже если вы только что с ними познакомились, может быть связана с вашим присутствием в обществе и уровнем вашей уверенности. Исследования показывают, что людей привлекают и обращают больше внимания на тех, кто обладает высоким уровнем уверенности и производит положительное первое впечатление. Поэтому, если вы чувствуете, что ваше присутствие не привлекает достаточного внимания, принятие мер по повышению уровня уверенности в себе может стать хорошим началом. Важно поработать над языком своего тела и над тем, как вы обращаетесь к людям, когда вы вступаете в разговор. Эти факторы являются ключевыми для того, чтобы, чтобы ваше присутствие ощущалось и люди начинают обращать на вас больше внимания. И номер пять. Вы слишком много думаете о том, что собираетесь сказать. Считаете ли вы себя себя тихим во время групповых бесед? Чувствуете ли вы, что разговор движется быстрее и вы не можете найти окно, чтобы вклиниться в него? Если да, то наиболее вероятная причина, почему вы чувствуете, что вас игнорируют во время разговора, заключается в том, что вы слишком долго обдумываете то, что собираетесь сказать. Это очень естественно, и почти все так делают. Когда вы слишком много думаете во время разговора, у вас может возникнуть ощущение, что вы много участвуете в разговоре. Из-за всего того, которое вы обдумываете в своей голове. Но на самом деле вы говорите гораздо меньше, чем думаете. И у людей может сложиться впечатление что вам не интересно, поэтому другие могут игнорировать вас просто потому, что они думают, что вы не хотите общаться. Однако будьте уверены, что не во всем есть ваша вина. Вы можете контролировать только свое собственное поведение, а не поведение других людей. Важно помнить, что, что совершение вышеуказанных поступков не делает вас плохим человеком. Всегда есть вероятность, что те, кто вас игнорирует, просто не заинтересованы в вас. Нет необходимости менять себя ради людей, которые не заинтересованы в установлении с вами отношений. Вместо этого лучше перенаправить эту энергию на людей, которые действительно заинтересованы в вас и заботятся о вас. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, о некоторых привычках, которые могут заставить людей игнорировать то, что вы говорите. Описаны ли какие-либо из них в вашем опыте? Как вы думаете, какая из них наиболее действенна? Оставьте ниже комментарий о том, как вы с ними столкнулись, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми мыслями, которые у вас есть. Кроме того, хотели бы вы получить продолжение о том, как избавиться от этих привычек? Дайте нам знать, что вы думаете. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, которые задаются вопросом, почему другие всегда обходят их стороной. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений для получения новых видео. И супер спасибо за просмотр!